Всем привет, с вами Алексей Лебедев, и сегодня мы поговорим о богатстве. На вопрос «что это?» нет однозначного ответа, ведь каждый человек вкладывает свой смысл в это слово. Для одного это количество нулей на счету в банке, а для другого богатство кроется в более духовных и мирских вещах. В общем, вот эта зима, особенно в феврале, это уа! В любом случае, богатство – это некая вершина, которой каждый человек хочет достигнуть, и тем самым стать счастливее. Сегодня мы разберемся в 10 причинах того, почему одни люди становятся богатыми, а другие нет. Поехали. Все богатство в мире распределено по схеме 80 к 20. То есть 80% богатства принадлежит всего 20% живущих людей. Получается, состояние 8 людей в сумме равняется доходом 3 миллиардов 800 миллионов самых бедных жителей планеты. Существует мнение то чем талантливее и активнее человек, тем он богаче и успешнее. Якобы финансовая грамотность и правильные инвестиции помогут вам стать миллионерами. Проблема состоит в том, что навыки и таланты равномерно распределены между всеми людьми. Например, средний IQ равен 100, но никто не имеет IQ 1000 или 10 тысяч. О, сказал пойдет. Некоторые люди работают больше других, но никто не работает в тысячи раз больше часов, чем остальные. Разница только в том, что при приблизительно равном IQ и времени, проведенном на работе, одни получают 10 тысяч рублей, а другие – миллионы. Итак, поговорим о 10 причинах, которые влияют на то, богатый человек или бедный. Первое. Отсутствие силы воли, самодисциплины и решительности. Я ставлю слова «сила воли», «самодисциплина» и «решительность» рядом с богатством. И на первый взгляд они никак не связаны между собой. За время практики я увидел, что у этих сфер гораздо больше пересечений, чем кажется изначально. Главными качествами человека, который хочет прийти к богатству, является эта троица. Давайте рассмотрим ситуацию с богатством по аналогии с любой ситуацией из жизни человека. Предположим, человек видит, что для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, успешнее и счастливее, ему нужно начать делать что-то новое. Заняться спортом, выучить английский или поменять работу. А от чего-то старого отказаться. На сегодняшний день у нас нет дефицита в знаниях. Сейчас существуют тысячи книг, лекций, тренингов, вебинаров, дающих знания о том, что и как надо правильно делать. Все знания открыты и доступ к ним есть у каждого. Все знают или могут узнать в течение пары часов эффективные способы борьбы с курением. Когда у меня хрен опал... Я сказал себе, «Петруха, ***» и перестал курить. Или приемы по тому, как начать бегать по утрам. Тем не менее, все эти прекрасные знания почему-то не воплощались в жизнь. Людям хватает знаний, планов и целей. Но для того, чтобы все это стало реальностью, им нужна сила воли, самодисциплина и решительность. Второе. Вероломство. Не выполнять обещания. Очень важно быть человеком слова. Тогда и люди к нам потянутся. Будут открываться новые возможности для заработка и финансов. Потому что наши финансы находятся только в коммуникации с людьми. Третье. Деньги не важны. Такую установку взрослые часто прививают детям, желая оправдать свое бедственное существование. Человек перестраивает свое мышление, и вместо того, чтобы зарабатывать, он смиряется с текущим положением дел. Проще убедить себя в том, что деньги зло, чем начать действовать. К сожалению, если такую установку привили с детства, избавиться от нее достаточно сложно. Нужна перестройка мышления, избавление от комплексов. Не все хотят быть богатыми. Есть люди, которым деньги для счастья не нужны. Скажите, как вы оцениваете ситуацию в стране? В стране Ах. сейчас... Их считают фриками, неудачниками, прикрывающимися этими причинами. К тому же есть страх больших денег. Страх имеет разные причины. От родовых до страха ответственности. Владение деньгами и большими деньгами, тем более, это большая ответственность. Четвертое. Отсутствует мышление богатого человека. Почему одни богатые, а другие бедные? Обеспеченные люди мыслят не так, как все. У них другие цели, установки, приоритеты. Богатый человек думает о саморазвитии, стремится меняться, узнавать новое. Бедный стоит на месте, у него примитивные интересы непременно отдохнуть в пятницу, прийти домой и посмотреть телевизор, обсудить последние сплетни. Бедные работают по строгому графику, не любят переработки, Богатый имеет ненормированный рабочий день, часто занят по выходным. Бедный довольствуется малым. Он не будет делать больше, чем от него требуют. Богатый разрабатывает разные варианты решения проблемы. Он постоянно находится в движении, разрабатывает стратегии. Бедный часто остается на уровне своих мечтаний. В то время как богатый сразу же воплощает эти мечты в жизнь. И никакие трудности не могут его остановить. Страх провала, неудачи, потери является одной из основных причин, почему люди не достигают успеха в бизнесе. Любая серьезная деятельность связана с риском. Просчитать все невозможно. Однако богатого это не останавливает. Наоборот, риск является стимулом. Неудачи присутствуют в любой деятельности. Периодический кризис испытывает каждый бизнесмен. И к этому надо быть готовым. В первую очередь психологически. Призываю любые неудачи и негативный опыт воспринимать как нечто крутое, что делает нас сильнее и компетентнее. Короче, я ехал домой, они меня догоняют, давай подрезать, вот, полиция. Я, короче, срезал и бах-бах-бах, в бах, бах, кусты улетел. Хана Марку вообще, Марк был хороший вообще. Пятое. Общение не с теми людьми, окружение. Если ваш социальный круг бедный, вы никогда не станете богатым. Бедные мысли являются заразными. Кроме того, это затягивает. Становится привычным жаловаться на свою плохую жизнь. Не стремиться к лучшему. Если вы начинаете зарабатывать чуть больше, ваши бедные друзья начинают завидовать и любыми способами тянуть на прежний уровень. Именно поэтому, если хотите стать богатым, свините круг общения. Это не только лучшие связи, перспективы, но и возможность научиться мышлению обеспеченного человека. Ближайшее общество во многом определяет то, почему одни богатые, а другие бедные. Шестое. Фокусировка на экономии, а не на заработке. Успешный человек старается больше заработать. Бедный больше придают значение, как и на чем можно сэкономить. Разумный порядок в тратах нужен, но чтобы заработать, часто предварительно требуется вложиться. Излишний экономный человек боится совершить лишние траты. Опасаясь потерять, богатый не боится неудач и потерь, потому что знает, что они неизбежны, а он сможет заработать еще. Рот этого Седьмое. Занятия не своим делом. Каждый человек наделен талантами. Кто-то уже со школы знает, чем ему заниматься. Других детей и родителей насильно отправляют учиться в ненавистный институт на нелюбимую специальность. В итоге потеря интереса, разочарование. Работа вроде бы есть, но стимула для достижений нет. Продавец, который мечтал стать тренером, бухгалтер, мечтавший иметь художественное образование, все они занимаются не своим делом, теряя потенциал и стимул для развития. Восьмое. Отсутствие четкой цели. Умение планировать – полезная способность, но ей практически не обучают в школе. Не дают пример в семье. Человек мечется от одного дела к другому и пытается устроиться на разных работах, найти себя. Но у него нет четкого плана, видения, что он хочет, каким образом этого добиться и в какие сроки. В итоге нет цели, а значит и не к чему стремиться. Правильная цель и план отвечают на вопрос о том, почему одни богатые, а другие бедные. Девятое. Богатые – плохие люди. Если у вас сложилась такая установка, то благосостояния ждать не приходится. Никто не хочет быть плохим. Придется проанализировать, откуда у вас взялось понятие, что обеспеченные люди обладают негативными качествами. Бригада. Скорее всего, это внушили вам ваши бедные родственники или друзья, которые сами не состоялись в жизни. Хороший человек или плохой зависит не только от того, сколько у него денег, а от отношений к другим людям из совершаемых поступков. Десятое. Жизнь — это трудности и лишения. Если вы в этом убеждены, то вам достаточно сложно будет прийти к богатству. Вы подсознательно будете искать работу, связанную со сложностями и трудностями. Вспомните, как в 90-е люди месяцами ходили на работу и при этом не получали зарплату. Таким образом, выявив причины, Почему вы не богатые? Вы в состоянии изменить текущее положение дел, начать действовать, повышать уверенность, общаться с богатыми и успешными, воспринимать неудачи как опыт и возможность измениться, понять, что деньги – это инструмент, они не могут быть плохими, хорошими, нести зло, составить план, четко обозначить цели, постоянно учиться и развиваться, и помнить о том, что движение может быть либо вперед, либо назад. Богатство – это в первую очередь образ мышления. Сделать шаг навстречу ему – значит отказаться плыть по течению и заставить себя работать усерднее. Будьте богаче. Пока-пока.